Дорогие друзья, сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию очень интересное исследование, которое провели, просмотрев несколько ресурсов, интернет-ресурсов, на которых можно было проголосовать гражданам России. И сделаем мы сегодня это совместно с председателем Башкирского регионального отделения Народно-патриотических сил России Романчиковым Евгением Ивановичем. Добрый день. Так, если бы выборы президента проходили сегодня именно, 5 февраля, то есть насколько бы как бы распределились голоса избирателей Российской Федерации по разным источникам? Итак, фонд Общественное мнение, некоммерческая организация в структуре в ЦИОМ, на сегодня основным заказчиком которого является администрация президента Российской Федерации. Соотношение голосов респондентов, точно готовых пойти на выборы и ответивших на вопрос, за кого из кандидатов вы бы проголосовали на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, и список выглядел бы следующим образом. Итак, 73,2% проголосовали бы за действующего президента Владимира Владимировича Путина, и 6,1% отдали бы свои голоса за Павла Николаевича Грудинина. Теперь посмотрим, как распределились голоса в процентном соотношении по другим источникам. Небезызвестный ресурс ВКонтакте проголосовало 1738 человек. И здесь мы видим несколько обратную картину. Владимир Владимирович Путин набрал 18,3%, между тем Павел Николаевич Грудинин 58,2%. Теперь следующий ресурс ру где проголосовал 1800 человек. Это касается прежде всего города Уфы. Здесь э, за Грудинину проголосовало 44%. За Владимира Путина 31%. И соответственно 861 человек и 610. Коснемся также того, что Владимир Жириновский набрал 7%, Ксении Собчак 8%. И э, Борис Титов – 1%. Далее следует информация с портала «Военное обозрение». За кого вы будете голосовать на выборах президента России? Так звучал вопрос, еще раз повторяю. За Грудинина проголосовало бы 87,8%. За Путина проголосовало 10 10%. Всего проголосовало 2736 человек. Далее коснемся таких материалов, которые предоставили нам с ресурса про выборы 2018.ru, 15 тысяч голосов участников, Владимир Путин набрал 22,6% и Павел Грудинин 63,4%. То есть здесь тоже очевидная разница, о чем мы в дальнейшем с вами поговорим еще. Группы ВКонтакте Элект 2018 голоса распределились следующим образом. Владимир Путин набрал 19,9%, Павел Грудинин 56,7%. Количество всего проголосовавших на данном ресурсе 16 два человека. Далее посмотрим, что же у нас предоставил BaseTop.ru. Здесь картина следующая. 16% набрал Владимир Путин и Павел Грудин 59 процентов из 37 183 голосов, которые были э, здесь зафиксированы. Ресурс мой президент 2018 выборы президента 2018 года э, проголосовало 62 626 голосов всего за Грудинина отдали свои голоса 79,9 и за Путина 14,35%. Еще один ресурс тоже показал интересные результаты. На портале президент.рф.ру проголосовало 163 шестьдесят человек всего, и э, голоса распределились следующим образом: Владимир Путин набрал 29,66% и Павел Грудинин 60,55%. Так совершенно разная картина, как вы сами уже успели увидеть. И эту ситуацию я бы хотел попросить прокомментировать Евгения Ивановича Романчикова. Но вы прекрасно понимаете, что есть официальные источники, есть неофициальные источники. Из официальных источников видно, что проголосовало 33 тысячи, не 33, а 3 тысячи респондентов, на которых видно, что Владимир Владимирович Путин занимает лидирующую позицию большим количеством выбранных голосов. Но есть и неофициальные источники, в которых показано, что проголосовавших людей больше, доходит до 160 тысяч, до 163 тысяч, и явно видно, что Павел Николаевич Грудинин твердо занимает первые места. А все мы люди умеем хорошо считать и понимаем, что с фактами не поспоришь. Также мы понимаем, что в средствах массовой информации постоянно вбрасывается о лидирующей позиции действующего президента Владимира Владимировича Путина, и который показан, что действительно он везде занимает первые места. Но, поговорив с общественностью и увидев Действительно, правдоподобные рейтинги мы можем сделать анализ, что ситуация не так обстоит. И я предлагаю всем избирателям России проанализировать сложившуюся ситуацию в стране и на выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года, сделать свой правильный выбор. Что вы думаете о бойкотировании выборов? Бойкотирование выборов я отношусь отрицательно, каждый голос должен быть услышан и обязательно надо проголосовать. Лежа на диване, ничего в нашей стране мы не изменим. На выборы президента Российской Федерации на сегодняшний день выдвинуто несколько кандидатов и я бы хотел сфокусировать здесь Ваше внимание на том, что только два кандидата набирают максимальное количество голосов. Как вы думаете, почему так происходит? Действительно, заявлено очень много кандидатов, но в их программе много слов и никаких конкретных действий. Поэтому вы сами видите опросы, в которых показано, что они занимают менее 3%. Потому что действительно нашему русскому народу надоело слушать обещания. Они хотят действительно, чтобы власть перешла к действиям, и народ стал жить лучше. Вот Сделав подобный анализ из интернет-ресурсов, можно, конечно, прийти к единому мнению о том, как реально обстоит дело на сегодняшний день. Что вы думаете по поводу той информационной войны, которая развернулась в средствах массовой информации против Павла Николаевича Грудинина? Я считаю, что федеральные каналы, которые подконтрольны действующие власти, не должны поливать грязью кандидатов, так как они напрямую заинтересованы в победе действующего президента. Потому что Павел Николаевич Грудинин изнутри показывает те проблемы, ту гниль действующей власти, ту коррупцию, и озвучивает все проблемы в открытую. И в заключение, Евгений Иванович, я прошу вас резюмировать наше обсуждение. Каждый должен понимать, не все то, что транслируется в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, соответствует действительности. Но мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки с уверенностью смогли смотреть в будущее и гордиться историей своей страны. И только от нас зависит, как мы будем жить дальше. И так совершенно понятно... Как бы сегодня распределились голоса, если бы выборы президента прошли именно сегодня. Поэтому, дорогие друзья, у нас еще есть с вами время для того, чтобы правильно оценить ситуацию и пойти на сторону того кандидата, который реально за собой ведет людей, который представляет реальную силу.